Если вы позволите, я, собственно говоря, сама еще раз представлюсь. Так, меня зовут Варвара Веретюк. Я медицинский консультант компании GNS Global, а еще я действующий врач и еще семейный доктор, и еще я являюсь членом многих профессиональных обществ. Но вот эти два я постоянно демонстрирую, потому что они действительно ближе всего мне по духу это Российское научно-медицинское общество терапевтов и Европейская ассоциация превентивной кардиологии. То есть постоянно э, мне хочется поделиться с вами самыми интересными, актуальными новостями в том, как предотвратить заболевания, которые вызывают инвалидность, вызывают страдания, ну и, собственно говоря, уносят наши жизни. Сегодня предлагаю поговорить о том продукте GNS, который... Бьет все рекорды популярности неизменно, но тем не менее, несмотря на то, что он у нас уже достаточно хорошо распробованный, изученный, но по нему периодически появляются вопросы и ответы практически на каждой скайп-линии, поэтому я хотела бы сегодня их в какой-то мере обрисовать. А начну я с того, что все мы живем, друзья мои, в состоянии таких потрясений периодических, стрессов, кто-то их переносит легко, кто-то не очень. Вообще стресс сам по себе не обязательно вреден. Потому что каждому из нас нужны цели, испытания, но вот когда их слишком много, это может быть опасно. А в медицине есть другое понятие стресса, и оно напрямую связано с кислородом. И фактически вообще кислород действительно неотъемлемая часть нашей жизни наше тело постоянно контактирует с ним во вдыхаемом воздухе, и более того, без кислорода, как вы знаете, жизнь наша невозможна. Он используется для того, чтобы все наши клеточки дышали, что там проходили все обменные процессы, и без вот этой чудной молекулы невозможно образование самой энергии в клетках, поэтому без кислорода мы никуда. Но в результате, скажем, определенных процессов в организме постоянно образуются очень активные молекулы. их призыв... Принято называть свободными радикалами или есть еще такое название активной формы кислорода, то есть АФК, вот такое сокращение. Но в принципе, вот когда вы говорите о свободных радикалах или об окислении, надо понимать, что это не переизбыток кислорода в организме, а это, собственно говоря, вот эти агрессивные молекулы. Откуда свободные радикалы берутся? Да, собственно говоря, источников их появления в нашем организме масса. В первую очередь, это все обменные реакции, которые происходят в обычных условиях в нормальном организме во время метаболизма, но это контролируемый процесс появления свободных радикалов. Есть неконтролируемые процессы – это поглощение клетками и тканями радиоактивной энергии, будь то рентгеновские лучи или ультрафиолетовые лучи. Еще раз напомню, сейчас впереди лета. Пожалуйста, дорогие друзья, не забывайте о том, что надо ограничивать пребывание на солнце. Еще свободные радикалы берутся от реакции воспаления. Опять-таки они могут быть контролируемыми, когда воспаление было кратковременным, призвано было победить какую-то вирусную или бактериальную инфекцию. Но если это воспаление затяжное, оно становится хроническим, то есть длится более... 6 месяцев, тогда это идет уже во вред, и эти свободные радикалы становятся нашими врагами и убийцами. Еще некоторые химические вещества, лекарственные средства могут становиться источниками свободных радикалов, а также реакции с переходными металлами, такими как железо и медь. Между прочим, в организме и железо и медь являются активными центрами многих ферментов именно для того, чтобы вот переносить скажем так, вот эти активные формы кислорода, участвовать в реакциях окисления, но при переизбыток поступления железа и меди может быть опасным. И свободные радикалы могут запускать процесс домино, цепную реакцию. Как это происходит? Вот тут мы подбираемся к понятию антиоксидантов. Потому что когда мы говорим о свободных радикалах, представьте себе, вот была себе молекула, у нее, значит, в каждом атоме молекулы было вот ядро, вокруг крутились электроны, мы помним из курса физики. А свободный радикал ⁇ это товарищ, у которого, собственно говоря, не хватает одного электрона на орбите. И, естественно, он весьма, скажем так, раздражен этим, как вы видите, раздражен с химической, физической точки зрения. То есть этот нестабильный, а там постоянно стремится захватить у кого-то радикал для того, чтобы стать полноценным. И вот так-то он и рождает цепную реакцию, потому что когда он забирает у этого донора электрона электрон для себя, вот эта молекула бывшая нормальная, она становится лишенной электрона, то есть у нее электрон непарный, болтается на орбите, она становится свободным радикалом. Вот так вот окисление распространяется, если оно не контролируется в организме, и так, собственно говоря, развивается один из механизмов старения, и со временем он, собственно говоря, наносит большой ущерб. А вот антиоксидант. Это просто-напросто с физической, химической точки зрения донор электронов. То есть вот он предлагает лишний электрон, восполняя отсутствующий электрон у свободного радикала, и все довольно счастливы. Вот как, собственно, упрощенно работают антиоксиданты. У нас внутри они есть. Наша система антиоксидантов в организме, она достаточно мощная и серьезная. Почему я всегда говорю, до того, как появляются симптомы хронических болезней, проходит, наверное, лет 5, 10, 15, когда организм удерживает баланс сам. Как он это делает? У нас есть ферменты, которые удаляют свободные радикалы с разными мудреными названиями. Ну, супероксид дисмутаза многие слышали, потому что этот антиоксидант – добавляется во многие косметические средства, во многие, скажем так, кремы. И, кстати, наша линейка не исключение, потому что это мощный антиоксидант. Жирорастворимые витамины тоже являются антиоксидантами, витамины А, Д, е, и К. Витамин Е, вы знаете, одно время был очень модным, скажем, все ждали от него омолаживающих свойств. Но потом, как вы помните, оказалось, что все хорошо в балансе, в равновесии. Аскорбиновая кислота также является мощным антиоксидантом, известный нобелевский лауреат Паллинг тоже связывал с ней надежды на наше бессмертие и побеждение рака, но не сложилось, опять-таки во всем должно быть равновесие. Гутатион – мощный антиоксидант и есть транспортные белки в нашем организме, которые связывают железо и медь и, собственно говоря, таким образом не дают этим металлом разгуляться и активизировать окисление. Но, как я вам сказала уже, в принципе, окислительный стресс, вот это самое слово, которое в медицине, вот оно связано со стрессом, это нарушение баланса между тем, как свободный радикал образуется, и емкостью наших антиоксидантных систем организма. Потому что со временем, к сожалению, эти антиоксидантные системы могут истощаться, или есть другой вариант. Мы можем неразумным поведением приводить к тому, что свободных радикалов в организме становится больше, и тогда своей емкости антиоксидантных систем не хватит. Опять-таки, организм, вы помните, это сбалансированная система. До определенной степени мы всегда стремимся внутри нас, наши механизмы стремятся... Сохранить вот этот чудесный баланс, очень мне нравится эта картинка, прям тоже предвкушение моря и отдыха, правда? Но если вы ведете несбалансированный образ жизни, вы требуете от своего организма дополнительных затрат, энергии, ресурсов, чтобы поддерживать это равновесие. И дефицит ресурсов рано или поздно выльется в расплату, вы можете этого не чувствовать, но это происходит. И в итоге, если антиоксидантные системы не работают, если они тоже решили дать, скажем так, самим себе отпуск, тогда свободные радикалы не будут обезвреживаться, будут реагировать с молекулами организма. И вот тебе перекисное окисление липидов и повреждение ДНК, и изменение белков и нуклеиновых кислот. Те самые моменты, про которые мы с вами постоянно говорим, то есть те механизмы преждевременного старения. Откуда берутся свободные радикалы? Вот, пожалуйста, что мы делаем сейчас. Вот наш обмен веществ, о котором мы говорили, а все остальное, дорогие друзья, вот, рукотворное дело, потому что курение – это то, что мы можем контролировать и должны забыть в нашем обществе, ионизирующее излучение – это то, что мы можем контролировать, загрязнение окружающей среды – это то, что мы можем контролировать, избыток пребывания под солнечными лучами мы можем контролировать, а хроническое воспаление возникает очень часто в нашем организме как следствие неправильного образа жизни, одностороннего питания, избыточного веса. Ну вот, пожалуйста, в итоге, почему мы не берем под контроль систему, скажем так, окисления и воспаления, почему мы не стараемся всеми силами избежать повреждений ДНК? Видимо, нет мотивации или не хотим. Вот, посмотрите, пожалуйста какова система, которой нас наделил великий инженер Всевышний. Вот они, стрессы и повреждения, то есть все, все, все что происходит с нами плохого, и повреждение ДНК, и кистенолипидов, и белков, и повреждение митохондрии, в общем, всякие неприятности. И посмотрите, что организм делает для того, чтобы это устранить. И репарация, редактированием ДНК и обновлением жиров, вот этих липидов, и антиоксидантной системы, и система очистки радикалов. Есть у нас такие белки специальные, которые называются шопероны, они корректируют сложные белковые молекулы, восстанавливая их структуру. И обновляются митохондрии и клетки, но тем не менее, если постоянно вот здесь будет перевес, естественно, защитные механизмы, они будут давать сбой. И тогда мы переходим с вами в третью печальную колонку, которая называется «Возмездие за преобладание вот этого окислительного стресса». И это одна из причин мутагенеза, то есть повреждения клеток, приводящего к раку. Одна из причин повреждения выстилки сосудов, и вот тебе инфаркты, инсульты – и нарушение иммунной системы, а тут аутоиммунные заболевания, как ревматоидный артрит, псориаз, витилига, аутоиммунный тередит в общем имя им легион сейчас, к сожалению, как говорится. И нарушение работы соединительной ткани, а это не только красота. Наша внешняя, но ну, это и суставы, и кости, и нарушение гормонального баланса, и вот потеря мышечной массы с возрастом, вот одна из, скажем так, печальных сторон старения. И повреждение, скажем так, мозга, болезни Альцгеймера, и нарушение работы мышц, мышечная слабость и так далее, так далее. Этот список могу продолжать долго, но боюсь, скажем так, что вы уснете. И я напомню вам замечательные слова чудесного музыканта Юби Блейка, который сказал, зная, что доживу до такого возраста, а вы видите, до какого возраста он дожил, до 100 лет, я бы больше следил за собой. Поэтому напоминаю вам, есть код здоровья, очень простой, 035 Хотя, честно сказать вам, американцы пошли дальше, и здесь уже не 140, а 120. Они говорят нам, напомню, что если у вас давление 120, это норма, а если 130, это уже не норма. Ну Но, так вот, отсутствие курения, ваши 3 километра в день или 30 минут умеренной активности минимум, 5 порций фруктов, овощей ежедневно, нормальное давление, сахар крови ниже 5 ммоль, плохой холестерин ниже 3 и нормальный вес, отсутствие диабета. Вот он код здоровья. И, конечно, надо действовать системно, когда вы знаете, что у вас есть факторы риска окислительного стресса, то есть однообразное питание или вредные факторы на работе,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 И, пожалуйста, количество публикаций, начиная с 1991 -го года до 2006 -го, по ресвератролу в ПАДМЕДе. Это э, американская медицинская база по публикациям научным имена, а не, скажем так, какого-то популярного свойства. А вот что творится в 2018. -м. прям сегодня я взяла, открыла PubMed и ввела ресвератрол-ревью, видите. И, пожалуйста, результаты.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 защищают мозг от повреждения, сердце от повреждения. В общем, как часто мы любим повторять, фактически за счет этого ресвератрол способен сделать из нас суперчеловека. Ну и, соответственно, резерв благодаря этому компоненту может способствовать долголетию, то есть являться таким знаете, продуктом, который, может быть, и хорошо споется с финить, именно как антиэйджинг продукт.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 Очень люблю этот слайд Уильяма Амзалага, он э, всегда щедро делится э, всеми, скажем так, своими инструментами с нами, поэтому вот с его позволения я постоянно показываю эту картинку. Вот можно и нужно всем.